Приветствую вас, дорогие близняшечки! Сегодня начинаю с вас, поскольку вы набрали большее количество лайков и просмотров за прошлый период. Благодарю вас за вашу поддержку. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете меня очень активно поддерживать. Распространять мои видео, делиться ими. Ну и надеюсь, что я буду для вас полезна. Ну, а сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни, во всех сферах вашей жизни, в период с 15 декабря по 7 января. Как раз этот период занимает несколько важных праздников. Мы на них остановимся, посмотрим, что там будет и как. Ну, соответственно, здесь у нас будет Святой Николай, 19 ноября он сюда зайдет. Рождество католическое, ну, или на новое. 25 декабря Новый год, 31-е, 1 и еще и Рождество сюда зайдет. Видите, такой у нас будет очень-очень богатый период. И он пройдет как раз на Венере, которая будет двигаться по знаку Зодиака Стрелец. Ну, Венера в Стрельце чувствует себя очень-очень идеально у нее жажда все преувеличивать, идеализировать и учитывая, что стрелец является для вас противоположным домом партнерства то, конечно, в вашей жизни должны произойти очень и очень интересные события ну, как минимум Благоприятные будут знакомства, могут быть знакомства ну, или же просто возобновление взаимоотношений, установление взаимоотношений с людьми издалека, из других стран, другой культуры. Для тех, кто получает высшее образование или хочет где-то обучаться, тоже будет очень благоприятно складываться ситуации. Еще интересно и познавательно и приятно могут пройти дальние поездки, путешествия, но ну, насколько это возможно в сегодняшней ситуации. И для тех, кто давно планировал, ну, может быть, откладывал ввиду нашей пандемии торжественное событие в своей жизни, такое как бракосочетание, то как раз вторая половина декабря для этого очень-очень благоприятно. С каким настроением вы войдете в этот период? Ну, на начало будет прекрасный аспект от Меркурия к Марсу который говорит о том, что у вас будет шанс договориться с партнерами, порешать какие-то совместные дела, совместными усилиями. Ну и все, что касается там, как обучения и совместной деятельности, будет проходить достаточно легко и удачно. 16 декабря Сатурн и Юпитер, которые находятся в вашем символическом доме чужих денег, опасных ситуаций и секса будет находиться в последнем градусе, на козыдяка, козерог. Это говорит о том, что закончатся какие-то ваши долговые обязательства перед кем-то, закончатся какие-то отношения, которые не приносили вам удовлетворения. Возможно, у кого-то произойдут перемены ну, по здоровью, косящиеся репродуктивные системы. И также те, кто болели, имели какие-то проблемы по здоровью, наконец-то будет наступать в вашей жизни выздоровление. Ну, наступит выздоровление. 17 декабря Юпитер и, извините, Сатурн и 19 Юпитер наконец-то выйдут из Козерога и соединятся благополучно в одной точке в нулевом градусе знака Зодиака Водолей. Водолей у вас находится, отвечает за обучение, за поездки, дальние путешествия, за преподавание, за контакты издалека, ну, за любое расширение, отвечает также за любое расширение вашего сознания. Так вот. Находясь в нулевом градусе, эти планетки говорят о том, что вы входите в достаточно длительный период чего-то нового в вашей жизни, касающихся данных сфер, которых я только что перечислила. То есть вас ожидает в этих сферах новый цикл, что дает вам в данных, в данных сферах очень большую свободу. Также интересно то, что в течение еще нескольких дней 20, -е, 21, -е, 22 -е, будет ощущаться... Действие аспекта, он будет недолгим, но все же он проиграется от Венеры, Секстиль к Юпитеру и Сатурну. Он может проиграться, знаете, как приятными новостями издалека. Какие-то подарочки, какие-то удачные ситуации с людьми издалека, новости издалека, денежки издалека, подарки, сюрпризы. И это будет касаться именно взаимоотношений с партнерами. И это партнерами издалека. Ну, или, может быть, партнерами, которые каким-либо образом связаны там с образованием и другим мировоззрением, с высшим образованием и, или другим мировоззрением. Ну, например, это могут быть э, еще и ваши преподаватели. Ну, вот здесь что-то может удачно для вас ложиться. Некие приятные сюрпризы ожидайте. Но с 22-23 числа у вас могут быть... Э, Некоторые сложные взаимоотношения возникнут ситуации, где будет трудно принимать решения в составе своего коллектива, ну, либо дружеским окружением. То есть могут быть некоторые такие терки. Но один-два дня их можно, в принципе, пережить. Просто перенести принятие решений на другой период. Что еще интересного? Ага, также мы пропустили 21 декабря. У нас Меркурий вошел в Козерог. В Козероге он действует очень равномерно, практично, юридично даже, и этот Меркурий он будет склонять вас к более знаете, такому логичному, правильному, щепетильному принятию решений в области вашего сексуального общения, в области Ваших взаимоотношений с ресурсами других людей, с деньгами-партнером, но не обязательно это деньги, это любые ресурсы могут быть. Ну и также будете более осторожны по отношению к себе и своему здоровью. Внимательны. До 25 числа. Меркурий будет образовывать интересный аспект тригон к Урану, который принесет вам. Возможность каких-то нестандартных принятий решений. Ну, Что-то у вас получится решить абсолютно неожиданно. Могут быть какие-то, знаете, даже встречи у вас тайные. А может быть, это просто будет для вас период, когда будет необходимость посидеть одному, подумать. И решение будет именно от вас действительно самым точным, самым правильным. И самым ясным. А вот период с 27 по 30, здесь время, когда Венера образует квадрат к Нептуну. Вот, видите, это говорит о том, что здесь могут быть некоторые иллюзии относительно ваших партнеров. Вы можете преувеличивать их значение в вашей жизни и их личные качества. Поэтому до 30 декабря постарайтесь воспринимать их как можно более спокойно и больше рассчитывать сами на себя хотя сделать это будет очень трудно и захочется влюбиться и расслабиться но 30 числа ожидайте полнолуние в раке что же нам принесет полнолуние в раке вот интересно для вас рак это дом денежек ага. вот как судя по аспектам я предполагаю что у вас возможно будут достаточно серьезные траты но это неудивительно, поскольку накануне Новый год и без, и без них никак не обойтись. Воздерживайтесь от спонтанных покупок 29-30 декабря. 31 вы будете себя чувствовать очень хорошо и позитивно. И, возможно, я сделаю прогноз на новогодние праздники и более подробно мы рассмотрим, как у вас пройдет встреча Нового года. Также обращаю ваше внимание, что Плутон будет в благоприятном аспекте к Нептуну до 5 числа. Вот, смотрим. Вот он наш Плутон, и вот он будет к Нептуну. Для вас Нептун находится в доме, отвечающем за карьеру, за ваши главные цели, стремления. Вы знаете, у меня есть такое впечатление, что ну кто-то может либо выйти замуж, либо жениться. Кто то давно этого хотел, у кого уже есть на это время крепкая пара. Стабильное, или же может быть знакомство действительно с человеком издалека, объединение, это что-то очень важное, что-то очень важное касаемо партнерства. 5 числа произойдет соединение Меркурия с Плутоном, что будет очень хорошо для взаимодействия с коллективами и для взаимодействия с дружеским окружением, поэтому можно как раз встречаться вместе для совместных праздников. Ну и смотрим канун Рождества. День будет несколько непростой. В этот день вечером даже нет, 7 числа будет переход Марса из Овна в более спокойный Телец. Но особенности у его особенностях я уже расскажу в следующем прогнозе. Там будет достаточно сложное соединение, которое будет на, на всех очень жестко влиять. Ну, посмотрим, но на самом деле 6 число оно пройдет достаточно спокойно лично для вас. Если не считать вот этой вот оппозиции, знаете, лучше всего этот праздник привести, ну, в канун Рождество вечер провести именно в семье. Потому что если вы его захотите провести с любимыми людьми, то там, возможно, знаете, какая-то слишком нервозная, напряженная обстановка, какая-то волнительная обстановка будет. Очень много беспокойств. Да, вот эта оппозиция говорит о том, что, ну, возможно, знаете, такие какие-то резкие непредсказуемые события. Не обязательно, что они будут негативного характера, просто они будут непредсказуемы. Что же касается того, как вас будут воспринимать окружающие в течение данного периода. Вы, конечно, многие из вас будут находиться в состоянии, знаете, непонимания, куда они двигаются дальше, что им нужно делать дальше, в состоянии такого глубокого психологического погружения внутрь себя. И многие будут размышлять о том, что происходило в их жизни в течение последнего года, будут потихонечку подводить какие-то итоги. Хотя даже для многих будет ощущение Будет чувство, что вы с чем-то или с кем-то прощаетесь Вот что-то уходит, вы понимаете, что это уходит, а это не вернуть Я сразу хочу сказать, что касается любовных взаимоотношений, любовных, любовных треугольников И, уточню, несчастных любовных взаимоотношений То есть, скорее всего, люди здесь разойдутся, потому что вы придете к пониманию того, что невозможно удержать человека, если он этого не хочет. Произошло, то, что произошло, тоже произошло. И то, что было, это уже было максимально, что могло быть в ваших взаимоотношениях. Пора идти вперед, создавать что-то новое, новые взаимоотношения. А то, что было, нужно оставить в прошлом. Для тех, у кого все хорошо, для тех, кто находится в браке, ну, или просто очень крепкие совместные взаимо... да, взаимодействия, крепкая любовь, то для вас все очень стабильно. Ожидайте приятных получения новостей, приятных новостей о зачатии. Это может быть благоприятный период для зачатия, либо это подарки, либо может быть кто-то к вам приедет из родственников, а может быть пополнение будет у вас в семье или у ваших детей. Также здесь наблюдаются, знаете, очень такие спокойные, умеренные отношения в семье. Нету ни страстей, нету никаких качелей. Все, все основано на, взаимо, на взаимоуважении и заботе друг о друге. Ситуация по деньгам будет стабильна, без каких-либо изменений. В принципе, вы можете рассчитывать то, к чему вы привыкли, то, на что вы привыкли рассчитывать. По работе, в целом, ваша работа, карьера, тоже все должно быть очень стабильно. Также возможно даже появление двух источников доходов. Ну, или, или ждите интересных поступлений, интересных предложений и интересных каких-то новостей от того места, где вы заняты. Люди, с которыми вам будет приятнее всего общаться, это будет ваша семья и ваши родственники ну, в течение данного периода. Ну и помните, что для вас этот период связан с творческим прорывом и вдохновением. А сейчас посмотрим, что он подскажет оракул. Вы станете участником ряда перемен и преобразований в личной жизни других. Тщательно анализируйте, оценивайте события. Вам следует быть в хозяином положения, что постепенно станет возможным само собой, благодаря вашему нынешнему состоянию. Вы можете потерять друга. Скоро вы совершите нечто такое, что шеломит ваших знакомых, а быть может и вас самих. Отношения с окружающими у вас не в порядке. Возникающие отсюда проблемы способны помешать исполнению ваших желаний. Так что отношения необходимо прояснить. Будьте предусмотрительны, тратите вы слишком много. Удачи вам!